От авторитетного Яндекса меня же попросили не материться на канале. Талоки, талокингом, талокершем, талаконником, талаконик, талокину. О, поехали. Кеш, попрощайся. Привет, дорогой друг. Меня зовут Кирилл. Эд Кеша. И сегодня мы проверим, сколько можно заработать новичку за два часа в сервисе яндекс Талока, который так активно продвигает сам Яндекс и многие блогеры. Что такое Толока? Это сервис типа CSP, где сидят маленькие человечки и выполняют различные задания, кликают по ссылкам, подписываются на аккаунты, просматривают видео и получают за это копейки. Вот толока это примерно то же самое, только от авторитетного Яндекса. Для чего вообще Яндексу нужен этот сервис? Все это нужно для того, чтобы наполнение сайта было оптимальным. Чтобы поисковые выдачи удовлетворяли запросам пользователей. А также, чтобы контент для взрослых не проникал на сайты, для этого не предназначенные. Если рассматривать со стороны пользователя, то эта работа муторная, стоит недорого. Поэтому ее дают людям, которые соглашаются это делать. Для исполнительной это неплохая возможность заработать пару долларов в день. Не больше. Это мое личное я сам лично там никогда зарабатывать не пробовал, но сейчас мы с вами это протестируем и узнаем, сколько можно заработать в сервисе Яндекс.Толока, работая непрерывно 2 часа. Я зарегистрировался, прошел обучение и начинаю выполнять первое задание. На часах у нас 0.49, поэтому примерно без 10.03 ночи я закончу и покажу вам, что у нас получилось. Поехали! Yeah. Прошел час, я вам пока не покажу, сколько я заработал, пусть это останется небольшой интрижкой до конца видео, но могу сказать, что я очень за е... Меня же попросили не материться на канале Я очень устал, но я продолжаю So just stop calling me up. Just realize that we're done. I won't come back. I have dreams about us. I just want it to stop. Because I miss you so much. I miss the way we touch. <sighs> Осталось несколько минут, и давайте выберем какое-нибудь последнее задание, чтобы наглядно показать, как это все-таки выглядит. Оценка рекомендаций видеороликов. Платят 1 цент. Чем выше оплата, тем, соответственно, сложнее задание. Я некоторые задания, за которые платят по 5 центов, просто не мог выполнить, потому что там нужно прочитать, во-первых, огромное количество информации, прежде чем начать его выполнять. И само по себе оно для новичка будет сложным, поэтому я выбираю самые простые задания. Так, вам дана лента в видеороликах из Яндекс Эфира, рекомендованы лично вам ваше задание прочитать, посмотреть первым и оценить ролик с точки зрения интересности и рекомендаций. То есть, насколько вам было бы интересно посмотреть данный ролик. Напишите меня на качество контента. Рекомендованные, проанализированные... Пытаемся предложить ролики, подобные лично вам. Так, ну в принципе все понятно относительно. Теперь прежде чем мы будем выполнять наше платное задание, нам нужно будет выполнить предварительное бесплатное. Оценить фильмы. Итак, оцениваем. Нажимаем «Отправить». И тут одно задание выполнено неверно. Практически статичная картинка. Мало кому будет нравиться такой видеоролик. Алло, Талока, я же выражаю тут свое личное мнение, как я понял. Почему ты меня исправляешь? Ну да ладно. Исправили ошибку и уже переходим к заданию, за которое мы получим денежки. Морозко, оцените интересность видеоролика. Это, по-моему, сказка какая-то. Очень нравится. «Мстители 3» очень нравится. Статические заставки во время перерыва СТС. Как мы уже знаем, статические картинки никому не нравятся, поэтому ставим минус 2 балла. «12 лет, 12 лет рабства» – драма. Очень нравится. А вот тут, как я прочитал в инструкции, видеоконтент не на русском языке, нужно отмечать как минус 2 балла. И «Бриллиантовая рука» конечно же очень нравится. И за выполнение этого задания мы получаем 1 цент. Все. Ну теперь самое интересное, сколько я заработал. Я еж... За 2 часа я заработал 21 цент. Что является примерно 12 рублей на наши деревянные рубли. Что по итогу? 2 часа потерянного времени... Кучу потраченных нервов, потому что когда я пытался выполнить задание по инструкции, я выполнял его с ошибками, и мне за это вообще не платили. Меня это очень, очень бесило. Но стоит отметить, что задания однотипные, и если приноровиться, их можно легко выполнять. Ну, максимум, я думаю, рублей 100 можно в час зарабатывать прошаренным толоке... Толокингом, толокершем, толоконником, толоконник, толокину. О. И также в зависимости от того, как качественно вы выполняете задание, у вас э, повышается рейтинг. И, исходя из этого рейтинга, вам за определенные задания начисляются больше центов. Моя цель была показать, сколько будет зарабатывать на Яндекс Талока новичок, коим являюсь я. Я эту цель Успешно выполнил. Зарабатывать вам данным способом или нет, это уже решать вам. Я лично, пожалуй, больше сюда не ногой или не рукой. За мои страдания поставьте этому видосу лайк и нажмите на подписку. А я все, я устал. Я ухожу. Кеш тоже устал. О, точно. Кеш, попрощайся.